все равно, просите кого не такого сделать этого. Я уже говорю вам, я не вернусь к этому фонду. В особенности после этого инцидента. Ой, давай, детка, это давай захватывайся. Ну, да, мы такие захватывающие миссии. Э, к тому же, это всего лишь несколько троллей, и ничего ужасного случиться не может. Хорошо, может быть я это сделаю. Кроме того, это все же несколько травли. Это что самое худшее, что то может случиться? Сари! Это чистите на ты. Так приятно наконец-то увидеть тебя снова. Человек прошлого 4 года. Это так странно. Итак, Сани, как у тебя дела? Сани? Сани? Ты Кто ты? Что ты сделал с ты Отпусти меня! Ах ты, ты маленький червяк! Продолжай извиняться, и я сделаю это более полезное, что ты себе представляешь. Тебе скажи мне, маленький садоводник, что ты сделал в тот день? Чтобы вы не пытались сделать, а он найдет свой путь. Единственное было таким печальным, все друзья пытались справиться, но она ничего не сделала, Это был тем, у кого была веревка. В то время глубокой внутрь, вы знаете, что слышали ее последние крики. Ты вызваешь меня отвращение, маленький садоводник, Теперь истекай кровью на полу. Твой друг следующий, солнечный мальчик. Буду прямо за дверью.